Всем привет, ребят! это заключительная четвертая серия моих 100 дней зомби-апокалипсиса. Осень ушла, теперь наступило время зимы. А это значит, что наше выживание усиливается в несколько раз. Мы уже наконец-то закончим строительство своей базы, которую надо успеть сделать до последнего дня. В тот самый день, когда зомби будут ломать блоки. Также мы успеем посетить несколько крутых мест. Старую заброшенную церковь, огромный аэропорт, а также исследуем второй бункер и поиграем с одним из своих билгеров. Давайте под этим видео наберем 10 тысяч лайков, чтобы поскорее вышли 200 дней в этом мире, если конечно же я выжил. Кстати саму сборку вместе с этой карты я оставил в описании под роликом, вы также можете ее скачать и поиграть с друзьями. Не забывайте, что у нас сейчас открыт бесплатный набор строителей, где вы можете помогать и участвовать в наших проектах. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра. 76-й день моего выживания. В мир мрачного зомби-апокалипсиса ударила зима. Скоро, блин, 99-й день, а я играю с ними в снежки. Я решил исправить ситуацию и разобрать немного свое здание. Не, ну а что? Мне оно все равно не нравилось. Я добывал булыжник, так как понимал, что мне его понадобится очень много. Я буду использовать совершенно любые булоки для того, чтобы построить подземное убежище. Потом я решил добыть немного дерева, но зомби постоянно мешали, на что я часто отвлекался. Thank you. В лесу их было очень много. Самое страшное, что если меня в нем зажмут, я даже не смогу простроиться в В лесу я нашел церковь, и замков ней было просто дофигище. Это жестко. Угу, ничего себе, ребята, это церковь. Это церковь. Я убивал их минут 10, но они постоянно спаднились. Я понял, что это бесполезно, и решил просто пробраться внутрь. Ого! Я понял. Я понял. А! Помогите! За мной бежал огромный зомбак, и он меня чуть не убил. Но как говорится, в этой битве побеждает сильнейший. пожалуйста... <свист> тих, тих, тих, тих, тих, тих. <свист> я упал с огромной высоты прямо в толпу к зомби и чудом остался жив. Это капец, ребята. Спасение! Я нашел спасение, я нашел спасение. Это мое спасение, <свист> Пришло время сваливать из этой церкви. Ничего необычного в ней кроме зомбаков не было, поэтому надо было идти дальше. Я снова пережил новую мутацию зомби, на следующий день сразу оказался радостным. Ведь мне написала Вика, что хочет поиграть с мной на этом проекте. Она была одним из моих встретителей и я не мог ей отказать. И вот она ко мне присоединилась, написала мне, что хочет сыграть и вот сейчас мы будем с ней выживать я сразу стал ей показывать свою базу и рассказывать о своих планах, чтобы она поняла, что к чему. Вообще, я вам скажу, что выживать с кем-то гораздо интереснее и легче, чем в одному. Вы друг друга прикрываете, помогаете, вместе решаете какие-то головоломки. Это реально круто. Небольшое разнообразие этой серии мне очень понравилось. Если вам эта идея зашла, то пишите в комментариях, буду почаще такое делать. Я и выдал свой арсенал, да и вообще все самое необходимое чтобы не умереть. После этого мы стали продлевать мой тоннель для подземного убежища. Потратили мы на это два дня, зато он был почти достроен, что не может меня не радовать. Подумать только, до конца моего выживания осталось всего 17 дней, а еще многое надо было успеть сделать, поэтому нам пришлось поторопиться. Рикардо, Так что теперь у нас, ребята, Рикардо. Только нужно бегать. И Рикардо будет нас защищать. На 85-й день мы с Викой решили сходить в одно интересное место. Дело в том, что мои строители сказали мне о неком глобальном обновлении карты. И якобы они добавили огромный аэропорт. Но так ли это на самом деле мы сейчас проверим? Куда точно идти, конечно мы не знали. Поэтому просто бродили в надежде, что нам удастся его найти. Ну и мы оказывается нашли аэропорт, и по словам моей команды он реально выглядел очень большим. Я бы даже сказал огромным. Первым делом мы решили сначала завопать ангары. У них был весьма разный. От плохого до полезного. Также в некоторых местах была колючая проволока. Естественно, мы ее возьмем. В другом ангаре я увидел записку. Какой-то странной шуткой от одного моего строителя, который я не очень помню, ну ладно. Да. Потом мы пошли на вышку. Поднявшись на самый верх, нас встретили зомби. Наверху было что-то вроде наблюдательной комнаты. Здесь была куча ящиков, а в них лежало хлебушек, патроны, медикаменты, варчихлан и даже огнемет. Берегитесь, ребята, я поджигатель. Осталось облутать последнее здание, пожалуй, самое главное здание этого аэропорта. Зомбаков там было очень много, и они вечно спавнились в затемненных участках. Я стал расставлять факела, чтобы хоть немного осветить территорию. Внутреннее здание было пугающей. много крови, разбросанные диваны. В общем, все то, что бывает в настоящем сомби-апокалипси. И вот сейчас наступит ночь до базы добежать мы не успеем поэтому придется нам остаться У нас проблема. Зомби появились внезапно, и мы стали защищать свое временное убежище. Их было очень много. И я вам скажу, что даже с суперпулеметом было очень сложно. Самое главное было продержаться эту ночь и на утро сразу же возвращаться на нашу базу. Зомбаков было просто дофигище. Патроны у меня еще были, а вот с медикаментами остались серьезные проблемы. Убью, да. Да. умереть на хардкоре в зомби апокалипсисе это значит, что она уже не сможет вернуться обратно в мир. Благо, уже начинался рассвет, и я мог валить обратно на, на свою базу. Ааа, -а -а, зомби -а, а, блин. Черт, Вики нету, Вики, Вики нет, это, это очень плохо, это... Это очень плохо, блин, как мне теперь одному добраться до базы? Я почти на месте, я помню уже эту местность. Помогите, ребята, помогите. А, так. Отстреливаюсь. Отстреливаюсь от зомби. Так, надо бежать, надо бежать, надо бежать срочно до своей базы. Но их все равно слишком много, слишком много, слишком много, слишком много, слишком много. Вот моя база, вот моя база. Главное с День 87-й, я бродил в поисках каких-то новых локаций, но случайно наткнулся на локацию своей первой серии. Ребята, знаете что это? Это же тот самый Амбар, тот самый Амбар из первой серии. И мне это блин, вот это настроение. Я бежал в мини-воинку, чтобы открыть тут запароленный сундук. И вспомнил, что мне надо еще найти где-то бензин и пригнать машину с свой бат. Думаю, скоро мы этим займёмся. Ребята, я сорвал настоящий джекпот. Здесь было просто дуфелищ патронов, автомат, винтовки. Просто... я не знаю, у не было слов. Да, я не нуждался, конечно, в патронах, но это очень приятный сюрприз. Реально. Да, я говорю, я доказал, что в этом сундуке лежало очень крутое. Я не ошибся, я никогда не ошибаюсь. За мной бежала целая орда зомби, которая, оказывается, преследовала меня до самой мини-военки. Я приду в воду. И стал отстреливаться от них. Вот вода это единственное спасение, так как они не могут по ним быстро переделяться. Представляете, шел о себе шел, и тут встретил некую базу. Кстати говоря, это был военный лагерь беженцев. И очень хорошо, что они были настроены ко мне дружелюбно. Это... Блин, это поселение, блин, прикольное. Это Здесь были люди, их база полностью укреплена. И я не сомневаюсь, что они точно переживут 99-й день. Я решил зайти в их бар, а в нем я встретил торгоша. Которая продавала очень крутые вещи, особенно бензин. Мы его очень долго искали. К сожалению, у меня не было денег, поэтому я продал ему всю гнилую плоть, которая при себе была. Но и этого мне не хватило. Значит, вернусь сюда позже. А потом вообще, я зашел в комнату их начальника и офигел от того, кто им оказался. Бега себе, ну-ка. О, привет. Добро пожаловать в наш лагерь выживших. Если нужна вода, еда, патроны, смело берей, у нас все есть. Привет, Дима. Я могу чем-то помочь. Там новые задания? Так, ну-ка. Да, было бы неплохо. У нас проблемы с медикаментами. А раненых очень много. Если ты найдешь на нас аптечка, я могу подарить тебе свою пушку. Гей, уже бегу. У нас завершено забрали, уже сразу начались Надим много медикаментов Группа группу выживших Надо принести немного медикаментов, для бога, видимо, у них нет проблем Нужна одна птичка у нас она одна, на крайний случай Ну вот тогда дам у нас свою пушку, ну ладно Глянусь, Симон не откажешь, вот ему не откажешь Спасибо огромное, вот тебе пушку, удачи, поживание, боец Парни, энергетический черек удал И... Спасибо, Зима. В 91-й день я уже отвозил найденную машину к себе на базу. Я не уверен, что она нам вообще понадобится, но в зомби-апокалипсе все средства хороши. И вот наконец, несколько дней путешествий, и я нашел второй бункер, расположенный возле воды. Я что-то вижу Так, ребята, это походу есть бункер Ребята, это походу есть бункер Я уверен Да, ребята, я нашел второй бункер Так, сейчас Главное Аккуратно Тихо-тихо-тихо Аккуратно Так-так-так Больше прибывает Блин, они как будто знали, что я сейчас иду в бункер Я стал спускаться вниз и на меня сразу же напали зомби. Но их было мало, поэтому проблем мне не поставили. Начало бункера меня уже настораживало. Мне до конца непонятно, кто здесь был и чем занимался. Возможно, в нем проводились некие эксперименты на живых людях. Я не знаю, но думаю, мы это выясним. Я зашел в одну дверь и честно скажу. У меня был дикий страх, что сейчас тут появится какой-то босс. Кстати, эти коридоры напомнили мне одну игру. Кто понял, о чем я, пишите в комментариях. Правильный ответ я вставлю в следующий ролик. Хоть в бункере мне было стрёмно, но изучать его было гораздо интереснее, чем первый. Огромное спасибо тем, кто строил для меня такую локацию, мне безумно она нравится. Это место было настолько огромным, что показать его полностью было просто нереально. Серия была надолго дотянулась. Поэтому я просто покажу вам самое основное этого бункера. Если вы хотите увидеть его полностью, то можете скачать сборку из описания, и попытаться найти это место. Я упал в какую-то комнату, но это казалось не просто комната. Я попал по всей видимости в мини-оружение, патронов и крутых пушек было просто море. А рядом находились обычные операционные. Я уверен, что они попытаются вытрястить мне информацию. В любом случае, я знаю слишком много. И они захотят меня убрать. Вакцины летают. Да, это вовсе не лечение. Здесь проводят опасные и мучительные эксперименты на живых людях. Я был в шоке, когда узнал. Все это время я работал над опасным оружием массового поражения. Если это кто-то читает прошу шок, распространяйте это всем. Но знаете, после этого за вами тоже придут страницы обороны. года улучшилась и 96-й день моего выживания. А, зомби стали гораздо агрессивнее. Они меня теперь очень хорошо чувствуют. Сейчас мне нужно как-то выбраться отсюда. Добраться до своей базы. Чувствую, на это я потрачу несколько дней, потому что бункер, реально, ребята, находится очень далеко от моей базы. Мне кажется, я только под 99-й день туда приду. Может по 98-й, не знаю, но как-то сейчас зомби стало меньше, в таком там и в темноте, либо мне так кажется. Да, я правда заметил, что зомби почему-то стало гораздо меньше на улицах. Честно, не знаю с чем это связано, но я знаю одно, что совсем скоро будет финальная схватка, которая решит весь исход моего выживания. В 98-й день я как раз добрался до своей базы и занимался последними делами в этом мире. А именно делал небольшой мостик, чтобы можно было подняться наверх в случае непредвиденных угроз. Осталось совсем немного. Последний момент и финальный рывок к самому концу сезона. 99-й день. Надеюсь, я переживу эту ночь. 99 Фух, мне страшно, если честно. Рикардо, малыш. А, сейчас будет тот самый день, та самая ночь, которая решит наше выживание. Выживем мы или нет. И, блин, я не знаю, что ожидать. У нас вот такой арсенал. Я надеюсь, нам его хватит. Но у нас нету бинтов. И вот, кстати, идет первый зомби. я уже вижу я уже вижу они появляются кровавое не Ни хрена так так так так так так так так так так так они появляются не появляются они появляются не появляются они пытаются откуда пробраться так интересно не в блоке уже умеют ломать или нет ребята последний день последний день последний день последний день черный они ломают блоки! Они ломают блоки! Так, так, так, так, так, так, так! Чрт, чрт, чрт, чрт, чрт, чрт, слишком много, слишком много зомби, слишком много. Ай! Нет, нет, нет, нет! Рикарда, рикарда, рекарда! что делать? Давай быстрее, стреляй, стреляй, стреляй Так у нас там машина, я надеюсь не все хорошо Афигеть, меня так лагает ЖЕСТЬ стену! Они сломали стену! Черт, твою мать! Офигеть, сколько их. У них динамиты! У них динамиты! Офигеть! Ребята, жесть у меня лагает! все Охренеть! Так, вот, давай давай давай Блин, патроны-патроны! А, патроны. офигеть! У меня просто два. FPS! Отлично! Я хотя бы неуязвимый буду! Офигеть! сколько не не не, не, не не не надо уходить надо уходить надо уходить охренеть у меня лагает, это просто не могу ничего делать второй этот э, рекарду не хотел пойти со мной так так так бежим бежим бежим бежим Охренеть, сколько их, охренеть, просто их там это жесть. черт черт черт черт черт черт черт черт Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, что-то их уже меньше стало. А, тихо, тихо, тихо, рассвет, рассвет! Я додержался! Я додержался, сотый день! Сотый день! Да! Да! Я додержался! Сотый день, сотый день! Сотый день! Офигеть! Офигеть, офигеть, офигеть, офигеть, офигеть! Да-да-да-да-да-да-да-давай-давай-давай-давай-давай-давай, беси, беси, мисси, мисси, мисси. Охренеть, сколько их. Навам, на вам, навом, налом, получай, получай, получай. -мо! Давай, давай, давай, давай! 100 дней. Это конец. Зомби не сильно разрушили мою базу, но все же смогли пробраться внутрь. Чувство победы переполняло меня, я был счастлив. Что именно так все и закончилось. Мои первые 100 дней на канале пройдены, но это еще далеко не конец нашей работы. Чуть позже для вас выйдут новые 100 дней, которые будут не менее сложными, чем эти. Хочу сказать огромное спасибо и выразить благодарность всем моим зрителям, которые помогали мне с этим проектом. Без вас всего бы этого не было. Большое спасибо. Думаю, будет неплохо сделать потом эти 200 дней в зомби-апокалипси. Если вы этого хотите, обязательно напишите в комментариях. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующие 100 дней. Пока-пока.